Следствие прохладной, дождливой сырой погоды. Конечно же, такие растения тоже нужно обрабатывать. Не всегда с ними справляются биологические средства. Приходится использовать медьсодержащие препараты, такие как хом, обигопик, бордовскую смесь, можно использовать топаз. Он заточен на работу с мучнистой росой. Топазом можно обработать те растения, которые. Декоративные, которые несъедобные Плоды с которых вы есть, скажем так, в ближайшее время не будете Но можно обойтись и фитоспорином Но просто им надо обрабатывать часто Особенно если дождь смывает То, конечно же, лучше обрабатывать как минимум раз в неделю Ну, а может быть и не один раз, может быть пару раз в неделю И таких обработок, если биологическими препаратами должно быть, штуки 4-5 Если химическими, то двух Достаточно обработок, чтобы мучнистая роса не пошла На яблонях идет еще и парша Это заболевание, которое мы все знаем по черным точкам на плодах Которые такие, не укусишь эти черные точки Иногда они разрастаются на плоде и прям растрескиваются На листьях парша тоже развивается в виде таких темных маслянистых пятен И если не принять мер, то дерево, пораженное паршой Сбросить часть листвы, очень плохо себя будет чувствовать и в результате будет плохо зимовать, потому что фотосинтезировать нечем, листья обвалились от парши и кончится все тем, что дерево суровую зиму, если будет суровая зима вслед за таким влажным мокрым началом лета, дерево просто может не перезимовать нормально, оно вымерзнет. Поэтому... Давайте приложим сейчас усилия, чтобы свои растения спасти, чтобы не страдали они от парши, от мощной старосы и от других заболеваний, от разных пятнистостей, как на розах, от ржавчины. Вот это все делается либо химическими препаратами, либо биогенными и биологическими. Но в любом случае оставлять, пускать это на самотек нельзя. Мало того, что потеряется декоративность, так эта мучнистая роса распространится. Споры ее летят с ветром в такую дождливую погоду большим удовольствием. Она может распространиться и на другие культуры. Не только на барбарис, но и на крыжовник, смородину и много-много чего. Вообще бороться с мучнистой росой на крыжовнике и смородине это неблагодарное занятие, потому что приходится травить ягоды. А ягоды травить не хочется. Поэтому, если есть возможность, покупайте сорта устойчивых к мочной старосе. Из смородины, из черной, это Володя, Селечность, Косевчанка, Багира. Они устойчивы. Есть и другие сорта. Наберите в интернете смородина устойчивой к мочной стрессе. Вам выйдет целый перечень сортов. Из крыжовника это, опять же, Малахит, Изумруд, это Колобок, Капитан. Ну и в общем, можете посмотреть, опять же, набрать крыжовник устойчивой к мочной старосе. Такие сорта генетически устойчивы, они не поражаются даже в самое мокрое холодное лето. Получается, что вы не, принимая, не применяя никакой химии, можете а, получать хороший урожай чистых, здоровых плодов с вот таких вот растений.